Всем привет! Это видео о том, как восстановить пароль Windows 10 на компьютере или ноутбуке. Потеря пароля учетной записи пользователя Windows 10 может оказаться очень неприятной неожиданностью, ведь в результате этого полностью теряется доступ к данным конкретного ПК. Хорошо, если вам известен пароль учетной записи администратора, с которой можно управлять паролями пользователей конкретного компьютера, но иногда и он оказывается забытым или утерянным. Первый способ. Для восстановления пароля учетной записи администратора нужно войти в среду восстановления Windows. Сделать это вы можете с помощью диска восстановления или же загрузочного диска или флешки. Эти способы входа я рассматривал в предыдущих видео. В среде восстановления нажимаем поиски устранения неисправностей, дополнительные параметры, командная строка. Для начала нам нужно узнать букву системного диска, так как здесь она может отличаться. Вводим команду Diskpart, затем ListVolume и смотрим какая буква отвечает за системный диск. В моем случае это диск C. После вводим Exit и вводим следующую команду. Move C. Windows System32. Ультимент.exe. C. Windows. System32. Утилент 2.exe. Нажимаем Enter. И далее вводим следующую команду. Копи. C windows-system32-cmd.exe c windows-system32-utilman.exe Нажимаем Enter и видим отчет о том, что скопировано файл в один. Закрываем командную строку и загружаем Windows жесткого диска. После этого на экране блокировки мы можем запустить командную строку, кликнув на специальные возможности. В командной строке вводим net users и видим список всех пользователей. В моем случае имя пользователя, для которого нужно сбросить пароль, это Андрей. Далее вводим команду net users Андрей. И вводим новый пароль. Например, тест 123. Нажимаем Enter. И видим отчет о том, что команда выполнена успешно. После этого закрываем командную строку и входим в учетную запись под новым паролем. Для того, чтобы вернуть системные файлы в исходное состояние, то есть вернуть обратно загрузку специальных возможностей вместо командной строки, запустите командную строку в среде восстановления, как было описано выше. Далее снова проверьте букву системного диска командой diskpart и листволюм. В моем случае системный это снова диск C. Вводим exit. И набираем следующие команды. Del, C, Windows, System32. Утилмент нажимаем Enter и вводим следующую команду Move C Windows System32 Утилмент2 .exe C Windows систем32, utilman.exe, нажимаем Enter, закрываем командную строку и загружаем Windows в нормальном состоянии. Второй способ. Как и в первом способе, вам нужно войти в среду восстановления Windows 10 и запустить команду и строку. В командной строке вводим rec Edit. и нажимаем Enter. Далее выбираем раздел «KLocalMachine» Machine. во вкладке «Файл» нажимаем «Загрузить куст». Заходим в этот компьютер, локальный диск C, Windows, System32, Config. Кликаем на файл System и нажимаем открыть. Вводим любое имя, например, тест. И нажимаем ОК. Ok. Внутри данного куста ищем раздел Setup. Кликаем правой кнопкой мыши на файл CMD Line и нажимаем Изменить. В строке значения вводим cmd.exe. и нажимаем ОК. Далее кликаем правой кнопкой мыши на файл Setup Type, нажимаем Изменить и в строке значения вводим 2. Нажимаем ОК. Далее кликаем на куст тест и во вкладке Файл нажимаем Выгрузить куст. Подтверждаем выгрузку куста. Закрываем редактор реестра и командную строку. И нажимаем ⁇ Продолжить ⁇ Вход и использование Windows 10. При загрузке системы откроется командная строка. Вводим команду ⁇ Net Users ⁇ Далее вводим имя учетной записи. В моем случае это Андрей. И вводим новый пароль например, тест 123 Нажимаем Enter и видим, что команда выполнена успешно. Вводим exit и входим в учетную запись, используя новый пароль. Системные файлы при этом автоматически вернутся в исходное состояние и, как в первом способе, менять их обратно не нужно. Если у вас есть доступ к любому пользователю с правами администратора, то вы можете сбросить пароли для всех остальных пользователей средствами Windows 10. Для этого войдите в учетную запись администратора, перейдите в панель управления, учетные записи пользователей, управление другой учетной записью. Укажите запись пароля, которая необходимо изменить, например, тест, выберите функцию «Изменить пароль», и введите нужный нам пароль. Например, тест123. Подтвердите данный пароль. И введите подсказку. И нажмите Изменить пароль. При этом тест потеряет все зашифрованные с помощью EFS файлы, личные сертификаты и сохраненные пароли для веб-сайтов и сетевых ресурсов. После вы можете зайти в нужную вам учетную запись уже с новым паролем. Также восстановить пароль вы можете на сайте Microsoft. Более подробная информация об этом описана в статье, ссылка на которую есть в описании. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи!